Эй, любители психологии, с возвращением! И большое вам спасибо за вашу поддержку! Как вы думаете, все, кто находится в депрессии, ведут себя одинаково? Депрессия – это серьезное медицинское заболевание, это может длиться в течение длительного периода времени и негативно влияет на то, как вы себя чувствуете, то, как ты думаешь и как ты действуешь. Это может привести к тому, что вы будете цепляться за негативные модели мышления, которые приводят к привычкам, это может ухудшить ваше общее настроение и самочувствие. Итак, чтобы помочь вам стать более осознанными о том, как ваша депрессия может усугубиться, вот несколько признаков того, что ваша депрессия усиливается. Номер один – крайнее одиночество. Как часто вы чувствуете себя одиноким? В то время как для всех нормально чувствовать себя одиноким время от времени, это может быть признаком того, что ваша депрессия усиливается, если вы замечаете, что это чувство возникает все чаще и чаще. Вдобавок ко всему, вы также можете быть охвачены чувством о необратимости, которые приходят с этим одиночеством. Вы можете почувствовать, что подходите слишком близко ни для кого в будущем, это и безнадежно, и невозможно. В конце концов, этот тип одиночества вызвал усугубляющаяся депрессия, может привести к желанию, чтобы еще больше изолировать себя от других. Во-вторых, ты не спишь. Заметили ли вы изменения в количестве и качестве вашего сна? Изменения в вашем режиме сна могут быть индикатором обостряющейся депрессии. Это включает в себя как бессонницу, так и чрезмерный сон. Депрессия может повлиять на ваш режим сна из-за влияния, которое это оказывает на ваши энергетические уровни и общее настроение. Цикл недостатка сна и усугубляющуюся депрессию чрезвычайно трудно преодолеть из-за самоподдерживающегося эффекта. Как сообщает фонд сна, это может привести к тяжелым последствиям от вашего общего благополучия, что делает его одним из самых больших признаки, на которые стоит обратить внимание при диагностике обостряющейся депрессии. Номер три. Социальная замкнутость. Когда вы в последний раз наслаждались отдыхом со своей семьей или друзьями. Когда депрессия усиливается, вы можете находить это все более и более сложным, получать удовольствие от общения с другими людьми. Как мы уже упоминали, с депрессией бывает очень трудно справиться из-за того, как каждый из симптомов может подпитываться других симптомов. Социальная замкнутость вызывается и поощряется другими симптомами депрессии, включая низкий уровень энергии, эмоциональное оцепенение, чувство вины и никчемности. Так что пока это нормально и вполне нормально проводить время в одиночестве. Также важно понимать разницу между одиночеством и чувством одиночества, поскольку последнее может очень легко негативно повлиять на ваше настроение и усугубить вашу депрессию. Номер 4. Чувство вины и никчемности. Вы часто думаете о прошлом и выбор, который вы сделали тогда? так как депрессия может сделать это трудным, чтобы вы увидели положительные стороны в себе. Ваша самооценка может в конечном итоге сильно упасть. В эти моменты вы можете обнаружить, что постоянно думаете о прошлом и размышлять о ситуациях, когда вы допустили ошибку или были неправы. Такой тип мышления может в конечном итоге ухудшить ваше чувство, чувство вины и никчемности, что может привести к привычкам социального отчуждения и создать сложный цикл, это негативно влияет на вашу депрессию. Номер пять. Ты чувствуешь оцепенение. Вы недавно потеряли интерес к вещам? Что тебе раньше нравилось? Psychology Today сообщает, что это можно объяснить к обострению депрессии. Как известно, это не только усиливает негативные эмоции, но также заставляет вас чувствовать оцепенение по поводу этих вещей, которую ты когда-то любил. Это чувство онемения может сделать его очень трудным, чтобы найти какую-либо мотивацию для занятий такими вещами, как физические упражнения, общение или любая другая деятельность, которым вы, возможно, наслаждались в прошлом. Кроме того, это также может затруднить, чтобы найти в себе энергию для выполнения важных задач, например, приготовление пищи или работа. И номер шесть – ваши привычки в еде резко изменились. Вы переедали в последнее время или, может быть, вы совсем потеряли аппетит? Резкое изменение в рационе питания может свидетельствовать об обострении депрессии. По словам Сьюзан Альберс, Сайди, клинический психолог, в Кливлендской клинике, люди, которые страдают от усугубляющейся депрессии, либо обратиться к еде, чтобы попытаться поднять им настроение и справляться с трудными чувствами или быть измотанным, чтобы приготовить себе еду и поесть. Обе ситуации могут привести к неправильным привычкам в еде что может сильно повлиять на ваше настроение, и создаете негативный цикл, который подпитывает вашу депрессию. Альберс рекомендует общаться с другими людьми, чтобы избежать слишком большой изоляции, поскольку другие могут помочь поддержать вас и помочь вам вырваться из этих циклов. Итак, вы нашли это видео полезным? Дайте нам знать в комментариях ниже. Обязательно поставьте лайк и поделитесь этим видео с другими, кто мог бы извлечь из этого выгоду. И не забудьте подписаться и нажмите на значок колокольчика уведомления. Ссылки и исследования, использованные в этом видео, добавлены в описании ниже. Большое суперспасибо, что посмотрели, и мы увидимся в следующий раз.